не надо. Какой размер? Размер за, за обиси. Caiapha, это китайский? Размер за обиси, качество ахуина. Оригинальные сиски, карифан? Не, не оригинально, почти. А... Копия. Копия? <сил Larry> сколько? сколько стоит? Копия. Стоит недорого. Сколько? Надо. Покупай. Сколько? Сколько надо? Сколько да? Одну можно? Одну. Сосок, за, за сколько дашь сосок? <сил works> Ты из что ли, блядь? Ладно, покупаю. Тебе нахуя вот это один. А там что? там. Какое наполнение? Сразу оп там бели. Какое наполнение? Так можешь делать там. Туда-сюда. Плюс, Плюс-минус сток. <с -минус> функционал какой расскажи? Какой захочешь. Хочешь вот так делай. Так. Вот так. Хочешь вот сюда делай. Так. Хочешь сюда делай. Ну так не интересно. Сюда тоже делай. Да? Колоти за да? Две, все, две, две со скидкой отдашь? Все, покупай. Все. Со скидкой отдашь? Кока белить. Подожди, дай потрогаю. Может, по, может подделка. Норм, нормально вроде. Нормальная нормально у тебя работа? Где закупаешь? Когда там работа <свят> все. Еще? В Гуанчжоу закупаешь. Секрет? Секлет. Поближе я тебе говорю. Ладно, я подумаю, Карифан. Что я... подумаешь, что? Думаешь, работа, не работай там? <свят> Работай, покупай. Все, я маме позвоню. А пока. Еще сиськи надо. Кто сиськи надо? Где Скин, Скинь. Где узыка? Ты охренел. Сиськи не надо.